Студенты, Садитесь, пожалуйста. Сегодня вы увидите настоящих китайцев, они с вами поговорят. Но у нас в Казанском университете есть очень талантливые. Отлично владеющие китайским языком преподаватели, вот такие, как Светлана Юрина, Глушкова. Она с целой группой студентов ознакомит вас, попытается заинтересовать китайским языком и культурой. Итак, я приглашаю на сцену Светлану Юрьевну Глушкову. Здравствуйте, студенты! Ребята, ну давайте начнем с того, что я сегодня с вами поздоровалась, и мы обязательно должны выучить то, как мы здороваемся на китайском языке, да? Но я хотела бы представить вам наших китайских гостей, которые также будут мне помогать говорить на китайском. Проходите чтобы вы слышали, как разговаривают и носители языка, и не носители языка. Да? Э, хотела бы сказать, что я вам буду на экране демонстрировать немножко э, иероглифы и транскрипцию. Да? Вы прекрасно знаете, что китайский язык, он тональный. Тональный язык — это тогда, когда вы меняете голос, выше произносите, ниже. Да? Но э, давайте мы сейчас сначала посмотрим. Если мы говорим «нихао», то я прошу вас, чтобы вы изображали так же, как мы говорим, старались передразнивать. Вы же знаете, кто такие обезьянки, да? Знаете, как они передразнивают. Вот точно так же надо передразнивать. Давайте я произнесу, а вы попробуйте за мной, за мной и за нашими друзьями повторить. Сначала я произношу, да? ни Да, Так, а давайте послушаем. Ни -хау". Ни -хау". Ребят, получилось, все запомнили? А еще я даю вам установку. Сегодня обязательно нам нужна ваша память, потому что у нас будет очень много слов. Расскажу, каких. Здороваться мы с вами научили. Скажите, пожалуйста, скоро какой праздник у нас наступает? Правда, да? Но в, в Новый год в Китае празднуется как... Там вот у нас вопрос есть. Пожалуйста, вот очень хочет молодой человек. Новый раз... год в Китае бывает весной. Да, Новый год в Китае действительно бывает весной, но Новый год, который у нас проходит... 1 января наступает в россии они также празднуют но для того чтобы научиться поздравлять с новым годом сначала вы мне давайте я вам покажу следующий слайд иероглифы видно всем да вот там есть звукобуквенная пи это мы называем его да, звукобуквенная передача китайских слов давайте мы с вами вместе попробуем его произнести синьян хао синьян хао Молодцы, вообще здорово получается. Ребят, скажите, пожалуйста, а какой год наступает у нас следующий? Свиньи, где-то я слышу, свиньи, свиньи, год свиньи. Правильно, фэй шампан Смотрите, ребят, а вы знаете, что в Китае, в общем-то, вот эти вот знаки, знаки которые у нас ежегодно, ежегодно появляются, да, символы года животных, они именно пришли из Китая. А сколько их всего кто-нибудь знает, ребят? Давай. Молодец! Фэйшанхао 12! Ребята, давайте попробуем, мы сегодня э, вам э, до начала нашего нашего урока, нашей лекции, мы вам раздали картинки. Я сейчас прошу вас внимательно смотреть на свои картинки, внимательно запоминать животных, которых мы проходим с вами. Мы сегодня постараемся все 12 животных выучить на китайском языке. Но, ребят, сейчас будет мультик про легенду. Почему же их всего 12 и как так получилось, что мышка стала первой в этом ряду? Давайте мы посмотрим, а мы посмотрим и потом обсудим. 龙蛇马羊猴子鸡狗猪怎么让小小的鼠排在最前面呢原来呀这里头有个故事 很久很久以前,有一天玉皇大帝说 我要选十二种动物做人的生肖,一年一种动物 定好一个日子,让动物们前来报名,就选咸道的十二种动物 猫和老鼠既是邻居又是好朋友 他们都想去报名猫说咱们得一早起来去报名可是我一睡着了就醒不过来这怎么办呢老鼠说别急别急你尽管睡你的大觉我一醒来就来救你咱们一块儿去你真是我的好朋友谢谢你 到了报名的那天早晨老鼠早就醒来了可是它光想着自己的事把好朋友给忘了它匆匆忙忙地出了门发现牛已经在路上了赶紧追上去可牛的个子大卖的步子也很大 老鼠呢,个子小,卖的步子也很小。老鼠跑得上气不接下气的,才刚刚跟上牛。老鼠心里想, 哎,路还远着呢,我快跑不动了,那可怎么办呢? 他脑子一转,想出了一个好主意,就对牛说, 牛哥哥,牛哥哥,我给你唱个歌吧 好啊,好啊,你唱吧 老鼠就嘴巴一张一合地唱起来 牛听了一会儿,奇怪,什么也听不到啊 诶,你怎么不唱啊 我正在唱呢,你怎么不唱 没听见大概是我的嗓子太细了这样吧让我骑在你的脖子上在你的耳朵边上唱歌你就能听见了好啊你上来吧老鼠就沿着牛腿一直跑上了牛脖子 让牛拖着他走可舒服了他就摇头晃脑的唱起歌来了牛哥哥牛哥哥过小河过山坡快点呐牛听了可高兴了撒开四条腿使劲的跑啊跑啊跑到棒牛的地方一看 一个人也没有高兴的懵懵的叫了起来妹儿我是第一名我是第一名牛话音还没落呢老鼠就从牛脖子上一蹦蹦到了地上只留一窜窜到牛前面去了结果呢是老鼠得了第一名 从此在十二生箱里面小小的鼠给排在最前面了老鼠被选上了高高兴兴地回到家里这才想起他的好朋友来他跑到猫的家里一看哎呀猫还在呼呼睡大觉呢 猫没去报名, 当然, 你说, 打那以后, 猫见了老鼠, 就咬, 直到现在, так скажите мне, пожалуйста, как мышка оказалась самой первой из 12-годового 12 цикла. Кто-нибудь понял? Ага, нет, не поняли? Давайте мы подумаем, давайте я вам немножко расскажу. Смотрите, ребят, оказывается, Бог объявил такое соревнование, что за 12, значит, что обязательно, ну, всем животным, значит, слух пустил, что тот, кто первый в день соревнования придет и зарегистрируется на входе во вратах, значит, да, тот и получит к себе целый год, да? И, значит, а мышка-то самая маленькая была, да? Маленькая же мышка была, ребят, да? Вот мышка была самая маленькая, и она решила всех обхитрить. Но оказывается, раньше ребята, они с кошкой очень дружили, мышки, мышка с кошкой. Вот. Но что случилось-то, кошка, что случилось в день, когда они должны были бежать на соревнования? Говори. Она не предупредила ее из за того, что та спала, а та... А там мышка, она подумала, и что, если она ее разбудит, то кошка устанет самой первой, а без кошки она будет самой первой. Ну ты знаешь, там зло, злого умысла на самом деле не было, просто мышка, когда решила бежать э, в первый, э, на соревновании, да, она решила, что э, она только так торопилась, что забыла разбудить кошку. На самом деле они действительно были друзьями, да? Ну и в итоге, но когда она выбежала, кто там на дороге был уже? Корова была, да? Корова была. Ребят, но корова же большая, и мышка поняла, что она не может за ней бежать. И что она придумала? Она придумала, ее немного, когда болтала в беге, она немного ее начала... Как-то усыплять, например. Например, когда хочешь спать, вот бежишь, бежишь, бежишь, уже устаешь. еще, блин, всех что-то барбочит под нос. Те хочется спать. Одновременно же такое. Она потом еще залезла, и за это она первая. Ребят, ну, там варианты. Давайте, кто еще хотел? Мышка, получается, залезла на корову и, получается, похитрила быка, ну, и чуть-чуть добавлю, да, действительно она залезла на корову, она сказала, давай далеко же бежать, давай я тебе попою песенку. А начала петь, а мышка, а корова говорит, я тебя не слышу. Она говорит, ну, конечно, ты не слышишь, на самом деле она молчала просто, да, хитрая была. Она говорит, конечно, не слышишь, а давай, давай я тебе ближе к уху сяду и спою. И вот, и потом mm -hmm. она что Поехала на ней, и когда прибежали, мышка бегом слезла с коровы и сказала, что я первая прибежала раньше тебе. Да, действительно, мышка получила, получается, корова уже обрадовалась, что она была первой, да, на самом деле она спрыгнула с коровы и получилось, что она первая. И вот в этом 12 годовом цикле, да, у нас получилось, что мышь как раз самое первое животное. Ребят, давайте дальше, давайте дальше мы посмотрим с вами животных и, на, и постараемся их выучить. Давайте, первое у нас как раз будет у нас с вами шоу, за мной повторяем. Шоу. Следующий, ньоу. Дальше, Дальше, 蛇蛇马马羊羊猴猴鸡鸡 Гаоу. чу чу ребят, Ребят, а теперь поиграем в такую игру. Я говорю, животное, а вы встаете. Вы карточки все достали? Все, у всех есть карточки. Приготовились? Я говорю, животное, ребят, а вы встаете... Тот, у кого эта карточка. Называю я животное по-китайски, а мы потом разберемся, кто же запомнил, а кто нет. Ребят, шу. Кто такая? Мышка! Все встали, у кого мышка? Шу. Ха, цоба. Цоба. Садимся. Ха. Ньо. Кто это ньо? Корова. корова, корова, корова, корова. Ньо. Встаем, встаем, встаем, встаем. Ньо. Цоба. Садимся. <笑>虎鯉虎老虎 молодцы 非常好做兔兔 зайчик кто зайчики вот зайчики 非常好好蛇蛇蛇 молодец змея 蛇非常好 змея у кого змея 蛇 Lo, садимся. Два. Uh, long. Long. дракон, молодец, Два. Два. все запомнили, да, Два. Два. Два. Два. Два. Два. Два. Собака. гол, Встаем, Два. Два. Два. Два. Два. Два. Два. Два. Два. Чу. Чу. Свинья. Следующий год у нас. Все запомнили, как будет следующий год? Джу, Да, у нас. джу. Джу Хао. Цзоба. Ма. Ма. Лошадь. Лошадь. Ма. Фэйшэн хао. Цзоба, цзоба, цзоба, цзоб. Фэйшэн Так. Фэйшэн хао. Цзоба. Хоу. Хол, молодец! Хоу-хоу, обезьянки! Кто обезьянки? Хол, хау. Хорошо. Ребят, а теперь. А теперь, ребят, давайте, чтобы вы смогли поблагодарить нас за то, что мы провели с вами лекцию. Да, наверное, нам надо выучить, говорить... научиться говорить спасибо. Правда ведь по-китайски? О, кто-то знает. Кто знает? Давайте. си Да, почти. Давайте теперь тон чаще ага. а давайте теперь правильными тонами давайте вместе со мной сессия сессия Се -се. Се -се. Се -се. Се -се. так давайте мы теперь еще поговорим с нашими друзьями сесси -се. Се. Сессия. Хорошо, ребят. Но, э, во-первых, я попрошу вас, вот мы сейчас, когда закончим с вами лекцию, да, то вы, пожалуйста, не забудьте нас поблагодарить да, и вместе сказать «сессия». Но мы еще должны с вами потом «до свидания» сказать друг другу, правда ли? Так, кто знает, давайте поговорим. Цай тьен. Цай тьен. Цай тьен. Zai -dian. Zai -dian. Zai -dian. Ребята, а давайте теперь вспомним. Мы сегодня с вами выучили четыре фразы. Мы обязательно должны их все запомнить. Начнем с того, что поздороваться. Это у нас будет НИХАО. Вместе. Поздравим с Новым годом всех. СИНЬНЯХАО. СИНЬНЯХАО. Ребят, но ну вы должны знать, что в китайском языке это, естественно, не одно поздравление, да, что есть другие еще варианты. Поэтому я думаю, что кто захочет изучать китайский язык, тот сможет потом дальше углубиться и узнать, какие же все-таки варианты поздравления с Новым Годом еще есть. Ребят, дальше мы благодарим всех. Сессия. Сессия. Вспоминаем, какой год следующий по-китайски будет у нас. Джу, да, Джу, джу, джу. Ну и говорим всем до свидания. Зайтень, зайтень, Ребят, я хотела бы поблагодарить вас за занятие. Давайте поблагодарим вместе Светлану и Юрий, наших китайских студентов и студентов института международных отношений.